В первую очередь депозиты в Европе интересны тем, кто там легально учится, работает или живет на постоянной основе Или же просто имеет большую сумму валюти и беспокоится о сохранности своих сбережений Европейские банки имеют более высокую капитализацию, чем отечественные Поэтому забрать вовремя большую сумму валюти шансы намного больше а Кроме этого, даже если у банка возникнут проблемы Система гарантирования депозитов в Европе имеет более высокий запас прочности И лимит выплаты, чем в нашей стране Yeah. <sniffs> В ряде европейских стран депозит в банке обеспечивает ее владельцу и более высокие преимущества по банковским продуктам Например, кредит на более лояльных условиях или скидка к тарифу по страховке Правда, у депозитов за границей есть и существенный недостаток Это крайне низкие процентные ставки в размере всего лишь 1-2% годовых Кроме этого, более серьезные и условия досрочного расторжения Здесь вы потеряете не только проценты, но можете заплатить и штраф Банку за досрочное взятие вклада. Кроме этого, эти даже небольшие процентные доходы в ряде стран облагаются налогом на прибыль. Разрешение на размещение своих валютных ценностей потенциальный вкладчик может взять в том банке, в котором обслуживается. При этом оба банка будут уделять пристальное внимание источнику происхождения средств. Особенностью европейских банков является индивидуальный подход к каждому клиенту Поэтому сложно выделить какие-то универсальные рекомендации к открытию депозита В открытии депозита могут вкладчику с плохой кредитной истории, если он не сможет предоставить достоверные источники происхождения средств или подозревается в терроризме. Кроме этого, банки часто устанавливают минимальный порог открытия депозита, который в странах Западной Европы может составлять 10-25 тысяч евро или долларов. Непосредственно разместить валюту на счете за границей можете как вы самостоятельно, для этого нужно будет вывести валюту из страны или с помощью банка посредника. В этом случае последний банк возьмет комиссию за денежный перевод Также, что относится к обслуживанию в иностранном банке, то за открытие счета банк может или не взять комиссию или размер такого тарифа может составить до 350 долларов или евро в зависимости от банка Индивидуальный подход определяется и в установлении процентной ставки и других условий вклада Некоторые банки даже не публикуют такую информацию на своем сайте Объясняет это тем, что все условия прописываются в сберегательном договоре. Зачастую процентная ставка рассчитывается индивидуально и основывается на сумме вклада, сроке размещения, возрасте клиента и наличие у него пенсионной или зарплатной карты. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи, ссылка на которую находится под видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.